Привет, дорогие друзья, из вечернего из Кишхира. Мы идем на встречу с друзьями детства Айхана. Сейчас находимся на торговых улицах, но их не узнать вечером, потому что все уже закрывается. Холодно. В общем, думали, что поедем к ним домой, но встречаемся в одном... Пойдем ужинать в один из ресторанов, и я буду кушать мое самое любимое блюдо локма, Поэтому Присоединяйтесь к нам, будет интересно. Ну или не очень, в общем, вы сами решите, но присоединяйтесь к нам. Мы вышли на хамам Йолу. Oh. E, onlar... uh, они продают детскую одежду, белье. Здесь uh, там oh, А в общем они знакомы 30 лет. 30 лет. Чуджукен. А, они, в общем, играли детьми в футбол. Сбегали из дома, чтобы сходить на футбольные матчи. Сейчас мы вам покажем их магазинчик. И познакомим вас с ними. Их зовут Али. Халиль. Халиль. Халиль. Он он Севин. Uh -huh. В общем, Халиль В и Севим. В общем, магазин мы вам не покажем, они его уже закрывают. <говорит> вот так вот закрывают магазины в Турции. Продаются, продают они детскую одежду и нижнее белье. Сегодня кандиль. Сегодня вечер в кандидат. Сегодня кое Сегодня магазинчики Сегодня открытые многие уже закрыты вот видите улицы очень чистые потому что продавцы перед тем как закрыть магазины все подметают и потом закрывают магазины и уходят и на следующее утро открывают уже заново свои магазинчики улицы чистые народ прогуливается мы приехали в один из самых известных ресторанов в Ешхири, который называется Айтен Уста. Здесь есть вот такое вот искусственное озеро. Надеюсь, что и кормят. Здесь тоже вкусно. Потому что мы очень проголодались. чё хотите? Да, да. Да. В этом ресторане вот такое вот интересное меню, есть всякие разные супы. Я взяла вот этот суп тут мач. посмотрим вкусный он или нет. Еще мы взяли э, смешанные блюда из мяса и здесь есть баранина и говядина. В общем выбор не очень большой, но это такие традиционные блюда в Эскишхире. Еще нам на стол принесли хлеб бу ты традиционный хлеб эскишхира, еще есть лук а сада вот такие вот чипсы Чипска. с соусом ювка а лучше и соленые овощи огурец морковь помидоры в общем ждем сейчас основные блюда мой суп айхан сянинэс чёрбади? бамя бамя бакалым суп бамя вкусно? очень пока мы ждем основное блюдо и расскажу вам и покажу как же выглядит ресторан посмотрите какие вот здесь есть заготовленные сухие баклажаны, перец, в общем для готовки очень много здесь натуральной соли, гималайская соль, в общем на входе продаются оливки, всякие разные вкусняшки, даже есть розовый щербет, в общем очень много всего вкусного что-то вот это такое, а вот это вот так вот эта сухая штука, которую мы, кстати, ели есть завтрак, стоит 34 лиры, мороженое, консервированные всякие фрукты, нет, овощи, так, что у нас здесь, а, всякие разные mm -hmm. виды чая, интересно, mm -hmm. очень вкусно пахнет, ада чай, Мелисса. Ну в общем можете заказать здесь всякие разные чаи. И вот на такой вот плите делают чай. Вот, вы видите, печеньки. Зал выглядит вот таким вот образом. Ну, а мы сидим во втором зале. Еще здесь есть вот такие вот емкости. Интересно, что это? А, щербет, айран, лимонад, еще какой-то щербет. В общем, сода, очень много всяких разных шербеток в таких вот интересных бутылочках, всякие разные десерты, какие-то старинные приборы столовые, очень интересно, из чего они сделаны, из железа и пластика, и вот здесь сидим мы наш стол айхан айхан болтает без остановки айхан санаркала что там это были халил мой 31-летний 32 32 Yine onlar da çocuk çıkardığı lise, lise, lise yıllarında lise yaşında Lise yaşında Lise yaşında 15-16 yaş O zaman Kupilki Kupil? Kupil? You Kupil? Know Kupil? Çocuk? Maliğin Maliğin Maliğin Maliğin Bu da salatalık çocuğu Güzel Ne içiyorsun?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 А вот наше мясное блюдо. А так, сейчас попробуем это блюдо. Здесь мясо кфте, йогурт с кеде, и еще есть говядина. Так, сейчас попробуем йогурт, вкусно это видеть. Кстати, вот такой вот я не очень люблю, но вкусно. Так, сейчас мясо попробуем. Вкусно. Но мясо я не очень люблю, кстати. Но вот это вот очень-очень вкусно. Был очень вкусный лет Мы наелись, напились. Спасибо большое нашим друзьям из Аскиширы. Кстати. Алиль. Али. все я называю его Айхан его друг Халил, знакомый с детства, больше 30 лет. Представляете, а его жена, они поженились. В общем, они влюбились друг в друга еще в школе. В общем, это старая дружба. В детстве играли в футбол. Очень много всяких веселых историй да, рассказывали. Сейчас поедем в центр города, наверное, пить кофе или чай. Очень классно мы посидели с друзьями Айхана. Как вы думаете, сколько... Ah, minus, min, <gırılıyor> Очень холодно у меня аж трясутся руки. Короче, на улице минус один. Наша последняя ночь в Эскешхиве. Идем в гостиницу потихоньку. 12 ночи на, на дворе. Минус один. Пар идет. Сад это свалишь. Ермишка. Солядим 12 часов. Аж пар идет. Я сразу поняла, что температура мельца. Этот район близок к университету. Здесь полно кафешек, всяких разных. И куча-куча студентов, как вы понимаете, которые постоянно сидят в кафешках. Вместо того, ага, вместо того, чтобы сидеть за книжками. В общем, мы идем. Мы идем в гостиницу. Айхан говорит, что это раньше был очень старый, некрасивый район, плохие дороги, старые дома. А сейчас здесь вот вы видите есть и магазины фруктовые, и очень хорошо сделали дороги, дома отреставрировали. Башка навар. кафе, Магазин сан Так, мы нашли магазин. Не знаю, что Айхан хочет купить. Фирменный танец от Айхана. Мы пришли в магазин погреться. А вон мальчик в футболке, посмотрите, в минус один в футболке. Ужас! Я замерзла, как смысляк. Так. Стою под кондиционером. А, здесь нет кондиционера, друзья. Здесь газовая отопление 12 ночи. Даже пекарня открыта. Посмотрите. Покажу вам самый вкусный хлеб в мире. Это вот этот эскишхирский хлеб, который пекут с добавлением картофеля. Ну и стандартные белые турецкие булки. Цены в Эскишхире на аренду квартир 3 плюс 1 – 1 плюс 1 – 600, 3 плюс 1 – 950, ну, в общем, зависит от места расположения, 530 тысяч лир, 750, можно купить квартиру, кстати, и за 100 тысяч лир, ну, кто хочет. PlayStation, для тех, кто любит играть в компьютерные игры, посмотрите, какие огромные здесь экраны, Наверно, наверное, точно 50 инчей. Обалдеть Нам бы такой Кстати, домой Кстати, везде в Искешхире предусмотрены вот такие вот дорожки Для инвалидных колясок И обычных детских колясок Очень очень все Продумано мэрией города 12 ночи, друзья Но посмотрите Открыт книжный магазин Кафешки открыты Ага Вот всякие аксессуары, компьютеры Боза да, все магазины, посмотрите, открыты, ну, потому что здесь, наверное, близко к университетам. Ну и вот мы подошли к самому классному торговому центру в с Эс-Парк. И вот вы видите, вот эти вот две башни, одна и за ним есть еще вторая. Здесь раньше нас располагался завод, и это заводские башни. А еще в Эскишхире для уличных собачек, посмотрите, сделали вот такие вот, стоят везде. Около каждого кафе стоят вот такие вот будочки, где они могут спать ночью, чтобы им не было холодно. А еще в для уличных собачек, посмотрите, сделали вот такие вот. Стоят везде, около каждого кафе, стоят вот такие вот будочки, где они могут спать ночью, чтобы им не было холодно. Айхан сказал, что Джемиль Туран самый хороший был футболист. Ханги Так имбунербах он играл в Фенербахче. Но посмотрите, какая у него была ножка. Тоже 38 размер, очень маленький размерчик. Центральная, одна из центральных улиц из уже опустела. Давно далеко за полночь. Но сейчас вся движуха переместилась вот в ту сторону, где расположены бары и рестораны. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Айхан, твоя Я. коронная фраза. А? Ставьте. А? Ставьте. Ставьте. Пальчики. А, пальчики Подпис... Комментируйте. Комментируйте. Подписывайтесь на наш канал. Следующее видео будет уже, скорее всего, из Алании. Поэтому всем всего хорошего из холодного Эцкишхира, Мы с вами прощаемся. Пока-пока.